В этом видео мы с вами сделаем небольшой обзор бизнес-коллекции, что она из себя представляет и какие выгоды она вам даст при получении к ней доступа. В коллекции собраны более тысячи всевозможных сайтов, сервисов, программ и материалов для продвижения вашего онлайн-бизнеса, независимо от того, чем именно вы занимаетесь. Причем все эти материалы не просто найдены где-то в интернете, а большинство из них рекомендуют профессионалы в своей области. В коллекции вы найдете и множество качественных бесплатных сервисов, обучающих материалов, также есть варианты с частично бесплатными возможностями и, конечно, если вы хотите максимального продвижения вашего бизнеса, есть рекомендации платных сервисов, которые, тем не менее, доступны по цене и наиболее эффективны. То есть, по сути, это библиотека интернет-предпринимателя, которая всегда будет у вас под рукой, которая будет экономить ваше время, деньги, которая постоянно проверяется на актуальность информации. При появлении новых качественных сервисов и полезных материалов они добавляются в коллекцию и вам об этом высылается оповещение. Все материалы удобно структурированы по тематическим разделам. Каждый раздел можно развернуть посмотреть его подробное содержание. Здесь, как видите, также есть подразделы. И после получения доступа к коллекции в личном кабинете у вас будут ссылки вот на эти все материалы. И каждый раздел также можно раскрыть, посмотреть содержание, прочитать краткое описание сервисов, для чего, для каких целей они применяются. Также есть бонусный раздел с бесплатными обучающими курсами, электронными книгами. И материалами, которые еще больше помогут вам в продвижении бизнеса. Здесь тоже очень много всего полезного. Стоимость доступа ко всем этим материалам вместе со всеми бонусами всего-навсего 570 рублей. Это разовая оплата за постоянный доступ. В рекламных материалах есть... Несколько основных рекламных баннеров. Если вам понадобятся какие-то определенные размеры для социальных сетей или для сайтов, напишите, обязательно сделаем. После того, как вы получите доступ к коллекции и с ней ознакомитесь, просьба оставить свой отзыв. Понравилась ли вам коллекция, не жалеете ли вы о том, что оплатили доступ, какие-то ваши мысли, пожелания. Не поленитесь, оставьте отзыв, это будет лучше для всех. Вот, в принципе, и все. Как видите, все просто, практично и полезно. Регистрируйтесь, пользуйтесь всеми материалами, развивайте свой бизнес, экономите время, деньги и параллельно зарабатывайте по партнерской программе. Желаем вам успехов. До связи.